Вы можете рождаться в семье из, ну, не из той касты, из которой ваша душа. То есть вот есть как бы пять основных каст, да, то есть это земледельцы-ремесленники, торговцы-предприниматели, военные, руководители мудрецы-правители и там, волшебники гуру-маги скажем так. И вы можете, например, быть по касте воином, то есть, ну, неважно, это какой пол, да, то есть, у вас есть некоторые амбиции, сила там, там завоевывать, там руководить, как-то вот там, понимать, как управлять. Например, а ваши мамы там из касты торговцев предпринимателей. И ваша философия жизни, ваш стиль жизни для нее будет непонятен, где-то даже пугающий. И она может не дотягиваться до вас, и тогда она будет этого защищаться. Если вы будете ее тянуть за собой, она будет либо вас обесценивать, либо вас назад как бы оттягивать. Ну, своими страхами, например, ой, у тебя ничего не получится. Да, и еще хуже, когда, например, у вас различий больше, чем на одну касту. Например, вы там, не знаю, мудрец, а мама земледелец. Тогда, тогда вообще будет очень мало точек соприкосновения. Вы сможете говорить только, например, о телесных каких-то нуждах. Там, поесть, поспать, здоровье.